вечер, Владимир Петрович Добрый вечер Владимир Петрович, начиная, предлагаю начать наш разговор с главного события лета это, я имею в виду окончание учебного года и итоги сдачи единого государственного экзамена и в этом плане, как я знаю, нам есть чем гордиться расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям о достижениях наших выпускников ну, это тема, тема школьников, школы, обучения, наши педагоги. Я оценю, что именно люберецкое образование, оно одно из лучших в Московской области. И на это есть целый, я бы сказал, перечень. Почему мы так думаем, что люберецкое образование оно одно из лучших? Потому что есть некие показатели. Это и сдача ЕГЭ. Это некое, будем говорить, некие итоги, которые подводит Министерство образования Московской области. И один из основных показателей – это успехи в обучении. А успехи в обучении они характеризуются таким показателем, как участие школьников во всероссийских олимпиадах. И вот надо сказать, что по итогам, Участие э, люберецких школьников в Олимпиадах и по тем э, местам, которые занимают э, люберецкие школьники, мы вошли в топ три лучших э, муниципальных образований по образованию. Именно э, наши школьники явились э, победителями Олимпиад как э, в субъекте Федерации именно Московского, mm -hmm. так и во всероссийской. Олимпиаде. То есть мы уходим в тройку лучших. Это есть некий показатель, что на самом деле значит, нас на хорошем, качественном уровне э, самообразования. Я скажу, что вот в этом году э, я был участником выпускных вечеров. Буквально вчера э, прошел бал медалистов. Uh -huh. У нас 1234 выпускника 11 класса. Э, у нас э, 100 бальников, 15 человек у нас по-моему, 22 человека это кто э, получил именно э, именно медали да, за, э, э, э, какие... за успехи в обучении да. это э, очень отлично и будем говорить, отрадно э, поэтому я скажу что э, даже не, не сам нас 122 медалиста mm -hmm. да именно кто получил медали и это тоже и здесь некие показатели я так смотрю, вот последние годы, этот год, я думаю, не будет исключением, у нас это 60-65% школьников поступают на бюджетные места. Это тоже показатель, потому что сегодня обучение может быть платным, а может быть бесплатным, именно что касается бюджета, это все обучение за счет государства. Это очень тоже важный показатель. Ну, я как уже говорил, у нас 15 школьников, именно э, ЕГЭ зале на 100 баллов. Это тоже э, такой хороший показатель, хотя в прошлом году у нас было 100 балльников больше, у нас есть к чему стремиться. Да, поэтому, если мы говорим в целом об, об, об образовании, то я скажу, что либератское образование одно из лучших, потому что у нас э, в принципе э, в каждой школе есть своя история, есть э, свой педагогический коллектив, есть преемственность, я уже не говорю о том, что у нас в каждой школе есть родительский там, комитет, угу. советы. Родительский комитеты очень ревно нас отслеживают, что очень правильно делают. Ну, а педагоги как стараются и стремятся образование давать образование нашим детям тоже на должном уровне. Тем более сегодня все рейтингуется. Я вам скажу, вот Люберецкие школы где-то, значит, у нас сегодня ни одной школы нету. Красной зоне, а есть зеленая, желтая краса. Так в Люберцах, нет, и в Люберцком районе, и в городском округе, все школы находятся либо в зеленой, либо mm -hmm. в желтой зоне. Это тоже такой очень ну, важный показатель, это оценка уже Министерства образования Московской области. Владимир Петрович, ну, жители начали слушать наш прямой эфир, mm -hmm. поэтому вот уже звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом да. эфире говорите, добрый пожалуйста. Вечер. Добрый вечер, Владимир Петрович. Да, добро поселок, поселок Октябрь Петрова Людмила Анатольевна. С нетерпением псевдовода в строе в эксплуатацию активной дороги и хотели бы знать, не изменились ли, не ускорились ли сроки сдачи в эксплуатацию? Ну, я э, надеюсь, что э, к концу 2023 -го года объездная дорога должна быть. Э, дорога связана не только с объездной дорогой, еще есть строительство моста через Москва-реку. То есть mm -hmm. это э, сложное инженерное сооружение, сегодня работы ведутся очень активно, поэтому я надеюсь, что эти работы будут выполнены в срок. Замечательно. Да. Спасибо вам Спасибо большое. вам. Спасибо, спасибо ну, за звонок. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Владимир Петрович, продолжая школьную тему, не лишнее будет напомнить, насколько важно получить качественное образование, о котором мы, в принципе, уже говорили. Но причем не только для учащегося, за высокие показатели в обучении преференции получают и сами школы. И в нашем округе есть такая школа, которая гремит по всему Подмосковью, ну, в хорошем смысле слова, конечно, гремит. Итак, гимназия номер 16 интерес. Расскажите, вот чем она прославилась и какие дивиденды за это получила. Ну, я скажу, что вот, я оцениваю, что у нас достаточно, ну не одна школа, как значит, школа гимназия, значит шестнадцать интерес. Она не одна у нас из лучших. Это одна из лучших у, -у, -у. у нас, я оцениваю. Целый ряд школ на хорошем уровне, и та же Геннадий 41. Но так получилось, потому что скажу, как правило, школа находится на хорошем уровне, на хорошем счету, есть хорошие результаты, а результаты я уже об этом говорил, они оцениваются олимпиадниками, сдачей ЕГЭ, другими успехами, которые рейтингуются, зависит от руководителя, от директора школы. Поэтому вот, например, значит, если мы возьмем э, гимназию 16 там Снегирева Ирина Валерьевна она я ее отношу к неординарным людям, она э, просто, она не работает у нее это работа это хобби, она живет работой э, она с удовольствием работает, я знаю, что в школе ей удалось сохранить подобрать, и она сегодня формирует школу по сути новой, но она формирует историю школы, и вот допустим, школа или гимназия 16 она на протяжении последних четырех лет все время в зеленой зоне есть по рейтингованию это оценки уже говорил это значит олимпиадники это рейтингование по зонам значит это выпускники значит что касается сдачи егэ вот э, школа гимназия 16 она входит в топ 100 лучших школ подмосковья, она занимает 20 строчку, это тоже очень важно, это хороший показатель э, поэтому э, когда есть вот, э, будем говорить э, такие люди, такие учителя такие директора то все на уровне, и я даю себе отчет, что э, все время Андрей Юрьевич Воробьев губернатор э, дал поручение, как бы и разработана некая ну, положение, а, флаг, а флагманская школа. В, каждой, в каждом муниципалитете должна быть флагманская школа. В нашем в Люберецком городском округе флагманская школа, это гимназия 16, интерес. Значит, и мы формируем некие подходы, чисто технологические с точки зрения подачи образования, с точки зрения организации обучения, с точки зрения организации все формы обучения, они самые разные, начиная от, от уроков и заканчивая неурочными э, подходами, заканчивая э, привлечением ребят э, к участию в общественной жизни и так далее. Э, поэтому был создан попечительский совет при школе, я его, кстати, так получилось, сегодня возглавляю. И стоит задача, потому что ну, мы же тут не будем, скажем, скромничать или э, что-то не договаривать. Очень э, часто и, как правило, э, значит, материальная база зависит э, от финансирования. Поэтому э, даю себе отчет, чтобы обучение поднять на, тоже на должный уровень, должна быть соответствующая материальная база. Мы должны э, в школу привлекать э, самые последние э, какие-то новинки, что касается обучения с точки зрения приобретения оборудования, каких-то инструментов, каких-то технологических подходов. И, кстати, в этой школе очень хорошо развиты уроки технологии. Поэтому суть в том, что как бы мы создали этот публический совет, чтобы эту школу насытить всем необходимым. А дальше же задача педагогов, директора школы совместно с Министерством образования проводить некие тренинги, что ли, для учителей, чтобы они могли выходить на самые современные методики в обучении школьников. Это я оцениваю, что в этой школе достаточно хорошо получается, но я оцениваю, что мы в начале пути. И вот уже как пример уже этой школы, которая сегодня находится, будем говорить, среди лучших школ Подмосковья, она у нас как образец, каким образом надо, скажем, переносить методику обучения образования уже на другие школы мы в этом плане сегодня достаточно плотно работаем с гимназией школа 41 я думаю что в этом плане у нас получается ряд других школ в этом в принципе эти процессы образования значит, должны, должно возглавить управление образованием Мунтина Виктора Юрьевна я думаю что у нее в этом плане тоже получается или будет получаться, потому что у нас как бы, нет других вариантов. Все-таки мы, я помню, когда мы начали <coughs> рейтинговать, мы где-то пару лет мы присутствовали ряд школ в красных зонах. Сегодня мы вышли из этого, сегодня стоит задача ориентироваться на лучшее, значит, и желтое превращать в зеленое и не пускаться ни в коем случае в красную зону. Вот такая маленькая простая задачка. Но все это требует, понятно, что сопровождение с точки зрения финансов. Понятно Петрович, Еще один звонок у нас Давайте послушаем Хорошо Алло, здравствуйте Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста Добрый вечер, здравствуйте Да, Вера Васильевна Şimdi Хорошо, смотрите, я вас понял, услышал, мои коллеги вопрос записали. Я думаю, они ваши координаты телефон сохранили. И я постараюсь буквально завтра к своим коллегам поручить, чтобы они на понимание вместе с вами эту тему обсудили и понять, каким образом мы можем эту ситуацию поправить. Да, да. Я понял, значит, то смотрите, что касается тротуара, надо посмотреть, если там есть возможность. Ну, тогда, Пер... если нет возможности, мы... Пер, Понятно. сильно, послушайте, пожалуйста. Значит, если возможность у то мы тротуар вряд ли сделаем, хотя я дам поручение, что мы его посмотрели, если там возможность, хоть какая-то. Что касается ограждения, тоже переговорим с ЛГЖТ на понимание, что там предпринять, что необходимо сделать, чтобы как-то, скажем, тоже я уже об этом говорил, мои коллеги на вас выйдут, и мы эти все вопросы постараемся как-то вместе с вами урегулировать. Спасибо вам. Спасибо, хорошо, Вера Васильевна, хорошо. за звонок. До свидания. До свидания, спасибо. Владимир Петрович, ну, продолжаем летнюю тему, уже не школьную. Для многих людей лето ассоциируется с отдыхом. И, конечно, можно отдохнуть и на море, и на даче, но многие остаются дома в силу разных причин. И вот в этой связи главной задачей администрации становится обеспечить интересный и насыщенный отдых для люберчан в городе и в поселках. Расскажите, пожалуйста, как реализуется государственная программа у нас в муниципалитете создания современной комфортной городской среды. Я имею в виду в разрезе обустройство мест массового отдыха населения. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о программе комплексного благоустройства дворовых территорий. То есть отдых, он может быть везде. Ну, я согласен. Суть в том, что мы ежегодно обустраиваем наши дворы, именно то место проживания, где ну, человек уходит на работу, приходит с работы. И понятно, что... Двор это то место, где проводим Мы выходим С детьми, гуляем Все должно быть как-то обустроено Мы стремимся, чтобы была детская площадка, спортивная площадка Скамейка, лавочка Фонарь какой-то, что можно было Ну и естественно, чтобы где-то Если понадобится, то и вынести ведро С мусором, ну так жизнь устроена да? Поэтому вот эта зона Она должна быть, мы говорим, комфорт для проживания Я уже не говорю о парковках Я вам скажу, мы за эти годы мы сделали порядка 12 тысяч парковочных мест у домов И это большая цифра Но я помню, когда мы в свое время делали Это было давно, наверное, год значит, 2008-2009 Мы делали паспорта каждого дома с точки зрения парковок Потому что рост машин шел очень интенсивно И понятно, парковаться было негде И, и массовые жалобы, особенно если зима что снег, завалы, машины стоят, это же жизнь живая, значит, и в том плане, что она и скорая приходит, бывает несчастные случаи пожарка, не проедешь или не выйдут люди. И мы начали этим заниматься, поэтому я говорю про парковку, и до сих пор этим мы занимаемся, и надо заниматься, но это было сопровождать скандалами, потому что парковку уже не сделаешь где-то там, скажем, это в воздухе, да, поэтому да. на земле на земле за счет чего? За счет где-то я извиняюсь, там, газона не за не счет да. какой-то придомовой территории у -у -у. и мы это делали и поначалу были даже и, и скандалы я везде говорил, если жители против, мы работать не будем, мы заниматься этим не будем помню, жители. Да. и у нас было как-то, скажем, поначалу были такие, что нет а потом прошел год или два, к нам жители сами начали обращаться, сделайте нам парковку, потому что сделать парковку это тоже деньги, потому что надо какой-то слой земли снять, сделать подготовку, там, щепенка, асфальт. Mm -hmm. это, тоже, это тоже деньги. И мы с этой работой справились. Поэтому на сегодняшний день, если взять посмотреть на, на дворы, а у нас э, дворов сегодня, э, по-моему, по памяти что-то 687 дворов, мы по количеству дворов нам не то равны. Потому что э, суть в том, что э, когда все время э, значит, определялись дворами, какими они должны быть, то мы специально по большому счету где-то дробили, потому что мы на 2-3 дома должен быть свой двор. Многие двором считали домов 6-7, я не буду называть города, и они эти города, не меньше Люберец, но у них двору, скажем, у нас 6 семь, а у них там 450, то есть гораздо меньше. Но это показало свою определенную эффективность, потому что все рядом для людей. Но это определенные трудности, потому что все это надо содержать. Это тоже затрата. Но мы на это как бы идем, э, двигаемся, поэтому если посмотреть на, дворе, э, на дворы, которые были, большая разница. Тем более, когда вот Андрей Юрьевич э, э, значит, э, в свое время принял решение, э, если мы стали делать детскую или спортивную площадку, и был раньше там песочек угу. или там какой-то там гравий, мы как-то пытались что-то там делать, то только резинотехническое техническое покрытие. И дворы стали другими, потому что этот ребенок, который э, играется на детской или спортивной площадке, или мы там более взрослые занимаемся на спортивных площадках, одно дело, когда покрытие у тебя грунтовое, грунт, и другое резина, резина техническая. Нет грязи, дожди идут. Все отлично, тем более мы везде ставим освещение. Последние годы мы жестко, четко, то то, только мы э, обустраиваем площадку, мы э, ставим видеокамеру, фиксируем ее, заводим в безопасный город, то есть, и в этом плане есть улучшение. Мы пошли еще дальше. Мы, скажем, стремились там, где идет капитальный ремонт дома, в этом же доме, чтобы был ремонт подъезда. В этом доме, чтобы была детская спортивная площадка. Эти дома по-новому заиграли. Это люди видят, это замечают. Другое дело, что это постоянно надо поддерживать. Затраты, это тоже вопрос такой есть. Поэтому этот год не исключение. Мы запланировали, значит, обустроить 34 двора, Плюс будет э, 6 дворов по губернаторской программе, все эти работы должны быть выполнены до конца августа месяца, у меня нет сомнений, поэтому я перечислил это и э, все, что касается подъезда к дому, это внутридворовая дворовая там, дорога, угу. подъезд. Это детская площадка, это спортивные площадки, обустраиваем эти дворы. Это мы обязательно, все, что связано, скажем, высадкой деревьев, если есть возможность и необходимость, мы делаем дополнительные парковочные места. Такая комплексная работа. И я думаю, что э, жители это все и, и замечают, и видят. Другое дело, что как мы определяем эти дворы? Мы определяем их по э, по, как бы по градусу в социальных сетях, uh -huh. если вот есть жалобы, возмущения, обращения на содержание двора или его а, состояние. Кроме этого, мы работаем с общественным очень плотно, с депутатским корпусом, общественная палата, поэтому мы, как правило, в конце каждого года формируем перечень дворов. Перечень дворов, а потом на это закладываем деньги, принимается бюджет, мы, это все фиксируется, обустраивается, поэтому я уже сказал, что мы, думаю, к концу августа по этому году все вопросы решим. Петрович, у нас сейчас там человек хочет дозвониться до вас. Ну, и потом хорошо. давайте после звонка вернемся еще к паркам. Давайте. давайте ну, да. ну, хорошо, тогда звоночек. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Всем, да, Мария Фидорова. Город Люберцы, улица Попова, дом 30. Владимир Петрович, да, да. у меня такой вопрос к вам. В ванной комнате в нашем доме 30 по улице Попова змеевики обогреваются от отопления. Возможно ли сделать нам змеевики, чтобы они обогревались через горячую воду? Потому что когда отключают отопление, особенно люди с первых этажей, страдают семьи, у которых здесь дети, дети негде даже э, просушить белье. Благодарю за ответ. Спасибо. Ну я скажу, с точки зрения инженерии или с точки зрения там строителей, это сделать непросто. Это в доме. Надо делать, будем говорить, чуть ли не капитальный ремонт. Потому что э, если у вас идет э, вот этот змеевик в ванной, э, ну сушка ее да, да. Uh -huh. э, Это же идет по, по стояку. По стояку, скорее всего, надо смотреть, как там разводка сделана. По стояку снизу, там с первого этажа, там по, по шестой или девятый. Если это э, в э, каждой квартире как-то само по себе сделано, Тогда, возможно, это, это, это можно решать. Давайте так, я думаю, что ваши координаты э, э, остались у моих коллег. Я попручу, попрошу, вы сами на связи? Да. Э, у вас какая управляющая компания? ЛКР. ЛГЖТ. ЛГЖТ. Да, да, да. Я поручу ЛГЖТ, чтобы с вами пришли на связь, обследовали вашу квартиру. И можно это технически без ущерба для всего дома сделать? Я не вижу проблем, сделаем Если это идет, скажем, вот эти э, Полотенцесушители по стояку Ну, это немножко другая история Это уже гораздо все сложнее делать Но в любом случае специалисты На вас выйдут и эти вопросы Вы с ними обсудите, хорошо? Хорошо Спасибо Спасибо вам, Мария Спасибо. Угу. До хорошо, свидания хорошо. Всего доброго До свидания. Владимир Петрович, ну тогда вернемся к паркам У нас же в этом году тоже большие работы Там проводятся ну, а парковые зоны, мы их еще называем зоны рекреации, в нашем запредельно урбанизированном городе или нашей территории, они крайне нужны, крайне важны, потому что сегодня, скажем, Люберецкий городский округ, это по большому счету большой, большая, не небольшая территория, но это сплошные многоэтажные дома, и человеку хочется выйти и погулять, и желательно, если есть водоем, особенно сегодня жаркая погода, вот в эти дни uh -huh. то где-то найти водичку, если же не купаться, то хотя бы посидеть у этого прудика, uh -huh. это другая атмосфера. Мы понимаем все это, мы, кстати, когда в области пошли программы парки Подмосковья, мы во всех этих программах участвуем, потому что парк, слово оно такое радует ухо, но э, все, вот, вся эта радость, это тоже, к сожалению, мир материален. Это все требует денег, я, чтобы все это обустроить. Я помню, мы э, первый парк, который как-то обустраивали, это были Наташинские пруды. Угу. И там у нас, как правило, любое обустройство парков в той территории или в той зоне, где парка не было, оно всегда сопровождается, я извиняюсь, скандалами, домыслами. Угу. Потому что э, понятно, чтобы проложить э, какую-то тропу, чтобы проложить какую-то зону для того что можно люди были, могли гулять либо на велосипеде проехать а мы это все делаем понятно что нужно сделать подготовку понятно заходим эскаватов понятно что мы копаем какой-то котлован по нас засыпается песок засыпается щебенка сверху плитка либо асфальт либо крошка мы там трамбуем это это работа и люди возмущаются потому что говорят нарушают экологию но когда мы только делаем и сделали идет другое, даже очень часто подходят люди, извиняются, потому что у нас всегда есть заводилы, которые немножко как бы пользуются, слушаем, хотят о себе что-то сказать. А люди многие не, не знают, не понимают, думают, опять эта власть, видимо, там какие-то жулики собрались и будут строить себе коттеджи. Как было у нас в Наташинском парке в свое время. А потом люди поняли, что мы там неплохо сделали. Но для 2013 года там было замечательно. Потому что там ничего не было, были какие-то такие козьи тропы, значит, грунт, дождик идет, это грязь и все остальное. И это было, и когда мы проложили плитку, когда мы там как-то обустроили, ну, народ там просто поначалу, он радовался. Другое дело, что постоянный поток людей, и понятно, что были подходы, плитка для трансгода была одна. Сегодня она другая. Но мы за эти годы обустроили целый ряд парков. Я скажу, кто э, знает, допустим, каким был э, центральный парк, скажем там, 5-6 лет назад, и сегодня, это две большие разницы. Этим надо заниматься. Кстати, Наташинский парк, у нас, мы вошли в программу, и если бы не ковид и для других ситуаций, то э, мы планировали в этом году этот э, парк обустроить. И там были заложены деньги э, хорошие. Мы должны были, по сути, поменять всю плитку э, по всем дорожкам, э, тропиночную сеть, освещение, э, целый ряд других вопросов, что касается там и лавочек, скамеечек, детских спортивных площадок. Я уже не вру, что мы в, э, в том году открыли, э, по сути, такой, э, как бы, э, обустроили э, лед то есть каток, каток всесезонный, мы назвали, но его нельзя назвать... Катком, потому что э, зимой это каток, э, а летом это скейт-парк. И суть в том, что мы его сделали таким всепогодным, круглогодичным. И это тоже, та же такая зона, я там был и, и зимой. И самое главное, мы обустроили, включая там, поставили холодильную камеру, и там сегодня может быть лед при температуре плюс 6. И я оцениваю, что только наступит где-то уже у нас конец октября, начало ноября, мы можем свободно там уже формировать лед, и люди смогут кататься, скажем, с ноября по март месяц включительно. А, а допустим, сегодня так не, не получается, потому что у нас зачастую днем температура там плюс 3, плюс 4, ночью где-то минус. Снега нету, либо он, он есть. У нас такие зимы сегодня ноября. Поэтому, чтобы я тут не, не распылялся и не расползался в ответах, у нас сегодня сформировано ни много ни мало 6 парков. Это Наташинский парк, Центральный парк, это Летний театр в Малаховке, это парк Малаховское озеро, чуть позже на нем остановлюсь, это парк Сказок, парк Лапса. И все эти парки были сформированы за последний год. И они преображены, преображены. они сегодня... Скажем, я оцениваю, ну, кто был в парке Малаховского озера, всегда украшает водоем. Конечно. И там малаховцы знают, они везде и всюду говорят, что Малаховское озеро – это жемчужина Подмосковья, да. это связано с историей, и, и, скажем, там разные именитые люди были в 19 веке, в начале 20 века. Значит, и реально там это некая изюминка. Но это было ну, озеро Большое. И, и на это все закончилось. Ну да. И мы два года назад начали заниматься и создали сегодня парк с тропиночной сетью. Сегодня идет третий этап, где мы Значит э, Странные встреб... спасательной станции. Да, со стороны спасательной mm -hmm. станции Малаховцы об этом знают формируем, а дальше у нас сегодня в работе уже практик с экспертизами прошли мостик в районе значит Удельный. Македонки в сторону Удельной и таким образом этот парк будет закольцованный, там можно делать прогулки по вокруг этого озера, везде освещение, скамеечки, волейбольные площадки, детские спортивные площадки. То есть это, это реально Хорошая, красивая зона отдыха И она преобразилась Конечно. Кто помнит два года назад так, У нас есть, я в кавычках скажу Доброжелатели, которые привлекали И первый канал, и второй канал И РНТВ, и ТВ3 и Я давал интервью Мои коллеги Что, мол, уничтожают Жемчужину И нарушают экологию А сегодня mm -hmm. экология только улучшилась Конечно. И я вам скажу, вот я и в том году, и в этом году то-то вот, захожу, и просто подходят люди. В том году у меня несколько человек подходили. В этом году подходят женщины, которые говорят, вот я хотела вас увидеть, потому что я тоже была э, против, и я там даже какие-то подписи подписывал. Мне сегодня за это стыдно, потому mm -hmm. что я, я не знал, а мне просто увели в заблуждение. Mm -hmm. Это, это так, так, такова жизнь, mm -hmm. поэтому mm -hmm. мы не ставим сделать, задачу сделать хуже. Мы ставим задачу, чтобы было лучше. А это лучше оно видно. А дальше у нас мы думаем о развитии. У нас есть целый сегодня план по формированию новых рекционных зон. Этим будем заниматься. Сегодня оценив, формируется очень красивая, хорошая хорошая зона отдыха. Это Короневский карьер. И все, кто проживает в. Краскова, Коренева, <coughs> Тамилина. Ой, да вообще еще да. из области так едут, С что... разных сторон. Ну, да. И понятно, что мы там пляжную зону сформировали. Мы сегодня формируем прогулочную зону а, вокруг этого пруда. Что-то в этом году сделаем, что-то в следующем. Все зависит от финансирования, мы будем стремиться искать деньги. Но это будет тоже своего рода жемчужина. Я всегда отношусь, скажу так где-то э, с трепетом, и мне внутри не очень удобно перед жителями Октябрьского. что угу. я э, помню поселок Октябрьский еще со времен э, поселок Октябрьский, когда там была фабрика Октябрьской революции, я не, неплохо там у меня были друзья, и сейчас есть. И поселок как бы на отшибе, потому что, если э, взять наши все поселки, эти поселки, их пронизывают железодорога, за угу. Есть э, э, э, э, э, э, э, станции железнодорожные, они в доступе. То поселок Октябрьский его связывают с Москвой и с остальными люберцами только э, дорога Новоризанской шоссе, или мы говорим Ол 5 И это определенные, будем говорить, проблемы транспортные. Помимо того, так получилось, что была фабрика Октябрь, Октябрьской революции, и как-то сложилось, что там ни, ни, ни ДК, ни кинотеатра. С точки зрения э, зон отдыха, рекреации там нету. И мы сегодня там формируем огромную зону отдыха, значит, будет такой парк лесная, лесная опушка. опушка и это где-то будет порядка 115 гектар земли Ого. это будет красивая зона отдыха которая будет простираться от поселка Октябрьский вдоль поселка Мирной, там сейчас микрорайон самолет строит и до выхода на Волкушу, это будет и прогулочная зона, и зоны отдыха и детские, спортивные площадки то есть, это, эта тема заиграет и я думаю, что жители Октябрьского ну, получат некую такую зону рекреации, зону отдыха, чтобы не ездить куда-либо, отдохнуть. Поэтому я думаю, что житель Октябрьска в этом тоже как-то. Но это сейчас еще пока только проект. Почему? Да? Мы этот проект мы начинаем делать, да. Уж, да, да, мы уже в этом году ряд вопросов угу. э -э решим, да, угу. значит, поэтому, да, мы приступили, по сути, к реализации данного проекта. Здорово. Да. Владимир Старевич, еще один звоночек, послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый, добрый. Хорошо, сп... скажу, скажу. Дело в том, что вы правильно сказали, что страсти были такие ну, на определенном уровне, когда решался вопрос в школе быть или не быть. Этот вопрос, я думаю, что с точки зрения зрения здравого смысла он восторжествовал. Школа там, естественно, будет, и более того из-за школы будет мы тоже создадим некую парковую зону 21 Г который станет украшением как для Краскова, так и местом отдыха для жителей и для школьников. Потому что наличие парка рядом, это возможность и какие-то даже уроки проводить на свежем воздухе, или школьникам после уроков даже пройтись. Я уже не говорю про жителей, которые проживают в Красково, либо в Малаховке. Вопрос этот отрабатывался и рассматривался на совещании с губернатором Андреевичем Воробьевым где губернаторам даны поручения Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры, даны поручения главах архитектуры отработать и разработать вопрос, связанный с переходом через Егоревского шоссе. Поэтому я думаю, что это поручение оно будет отработано, чтобы был переход. Через Егорьевское шоссе подземный переход Он там естественно будет Поэтому я ну, абсолютно уверен Что никаких проблем а, С переходом Детей через Егорьевское шоссе Не будет Я вам скажу Вот сегодня идет, в реконструкцию, или идет реконструкция Октябрьского проспекта У нас будет 9 подземных переходов И Если мы возьмем город Москва То там люди Детишки Думают что у вас знакомые есть Проживают, значит, живет в доме, ребенок учится, скажем, через Ленинский проспект, другой там, скажем, в школе, да, надо туда дойти. Идет, идет через подземный переход. Поэтому в современном городе наличие подземных переходов, это, это, это нормально. Мы не ставим задачу, чтобы был светофор, потому что движение очень интенсивное, мы будем ограничивать скорость. Поэтому губернаторам дано поручение отработать подземный переход. Он будет отработан и будет построен. Потому что егоревская шоссе – это э, субъектовая трасса, то есть это собственность Московской области. Но это специалисты определят, специалисты определят, но мое видение – это где-то должен быть подземный переход, где есть, вот, если вы, ну, мы знаем, о чем говорим, есть поворот на, на Коренево, если ехать в область, то я думаю, где-то ближе уже за, если мы едем в область, мы проезжаем поворот на Коренево, чтобы основная масса детишек будет идти с Микроево Новокраскова, чтобы они могли не переходя уже вот этот поворот на Коренево, чтобы они могли выйти и пройтись и дойти до школы это все будет отработано хорошо спасибо, хорошо спасибо Вера Алексеевна до свидания Влад... Владимир Петрович, быстро говорим, по поводу, вернемся вот к одному яркому событию. Это вот мы открыли роли-дром да. пар... на Наташинских прудах. И я так думаю, что люди-то рады. Вот у вас есть какая-то информация? Катается там? Ну, я вам скажу, э -э, мне тут как-то и, -и, и спрашивают. Мы сегодня, значит, э открываем... Э -э -э повсеместно как бы не повсеместно а там где нас попросят вот роллердром вот роллэдром открыт будем говорить в наташинском парке но мы откроем откроем ролер дром значит в центральном парке он немножко будет другим угу. а там все-таки он роллердром он будем говорить будет такой в плоскости потому что еще угу. ребята любят покататься по-разному экстремалы, экстремалы такие, есть да да, да там угу. Чуть ли не пересеченная местность. А, поэтому в данном случае э, вот роллер-дром мы вот, э, по сути открыли не так давно. Я оцениваю замечательное место. Он пользуется спросом. И понятно, кто катается на роликах. На роликах катаются э, ребята молодые. Э, в основном, в своей массе это подростки. Э, потому что это некий экстремальный вид спорта. Это, <coughs> я оцениваю, что э, что-то где-то Сродни надо быть немножко гимнастом, немножко фигуристом, ну, да. да, поэтому я заметил, что на сегодняшний день, как правило, значит этот, скажем, ну этот он абсолютно заполнен. Более того, у кого нет вот этих роликов, роликов коньков, ты можешь взять на прокат, угу. в аренду. Там, я думаю, что небольшие деньги и по крайней мере, на сегодняшний день я не вижу каких-то препятствий либо ограничений, тем более этот вид спорта набирает обороты. Люберцей так уж получилось, что, мы говорим, это территория спорта и суть в том, как так как-то сложено, я знаю по своей как бы юности и смотрел за детьми, если Человек чем-то занимается, каким-то видом спорта, он обязательно чем-то еще занимается. Поэтому те, кто занимается, условно говоря, зимой коньками, uh -huh. то часто летом хочется на ролики. Летом ролики, зимой коньки. Кто-то занимается лыжами, коньками и чем-то другим. То есть, как правило, спорт, он притягивает людей спортивных, а спортивный человек, он любит разнообразие. Поэтому uh -huh. мы идем к тому, что, как мне мои говорят, что особенно выходные дни там места нет и желающих больше, чем места. Ну, это как-то мы будем регулировать, какие-то графики, чтобы люди могли заниматься, отдыхать и друг другу не мешать. Ну, а тем более, как наши профессионалы-роллеры рады. Ведь такое там покрытие классное сделано, что там да. можно проводить соревнования самого высокого уровня. Ну, там все сделано да. именно с точки зрения... Так как нам советовали профессионалы с точки зрения технологий, какое должно быть покрытие, это все выдержано, конечно. Владимир Петрович, ну последняя тема, тоже важная тема. В начале осени, 11 сентября жителям округа предстоит выбрать новый состав Совета депутатов. Неделю назад на конференции местного отделения Единой России был утвержден список кандидатов от партии, которые получили наибольшее количество голосов избирателей во время предварительного голосование я посмотрела списки там много новых людей вот вы с ними знакомы как вот ну в большинстве или в целом конечно знаком суть в том что у нас в совете депутатов 32 человека, и у нас 8 многомандатных округов в каждом округе 4 кандидата в депутат и понятно что где-то по 23 по 28 мая Прошло, прошло предварительное голосование, либо еще говорят праймерис, и значит, и понятно, что те, кто набрал большинство, эти люди, значит, кандидаты от Единой России, они были включены в списки и где-то в начале вот июля прошла конференция партии Единая Россия, значит, наше местное отделение. Эти, все кандидаты были утверждены. И понятно, сегодня оформляются документы, чтобы можно было подать значит, в избирательную комиссию документы на то, чтобы эти люди участвовали в выборах депутатов. Выборы депутатов пройдут 11 сентября, так как 21 июня наш совет депутатов утвердил дату голосования. Поэтому сегодня как бы по процедуре мы все соблюли. И я посмотрел по спискам, если у нас 32 будет депутата, то из тех, которые представила партия Единая Россия, из 32 16 нынешний депутат то есть получается 50 процентов это зайдут новые люди и понятно зайдут слово такое как бы хорошее но слово зайдут это же не, не, нельзя это будет конкурентная борьба сегодня же свои списки формирует э, компартия свои списки формирует лдпр свои списки формирует справедливая россия мне говорят еще тут новые люди заходят а также будут э, просто э, ну желающие которые по спискам захотят стать депутатами такие будут значит, самоведвиженцем uh -huh. их называем. Поэтому я оцениваю, как показывает практика, будет не менее 100 кандидатов. Вот 32 всего места. И если мы пойдем по... То это будет такая серьезная, конкурентная борьба, где надо будет предложить определенные усилия, значит, объяснить людям, кто чем занимался, кто что себя представляет, какие планы и какое видение на развитие люберец, потому что я своим коллегам говорю, что в муниципалитете нет большой политики. Мы не занимаемся большой политикой, и даже маленькой. Муниципалитет и жители выдвигают своих кандидатов в депутаты. Эти люди должны заниматься земными делами. Это содержание жилья, это дороги, это освещение. Я извиняюсь, это и мусор, потому что надо эту чисть убирать. Это освещение, это содержание школ, садов это кровли, чтобы они не текли зимой, должно быть тепло, вода круглый год, холодно-горячая. Вот, вот эти работы занимаются как муниципалитет с точки зрения администрации, так и депутаты. Потому что основной, как бы, я оцениваю в своей основе, кто распределяет те или иные средства, это депутатский корпус. Они принимают решения, они голосуют. А дальше то, что приняли решение депутаты, исполняет э, муниципальная власть, лица администрации. Поэтому, когда мне э, говорят, вот надо там выделить какие-то средства на одно, на другое, третье, пятое, десятое, я не возражаю, если эти вопросы будут поддержаны депутатами и депутаты за это проголосуют, тогда администрация вправе, в состоянии все это расходовать, понятно, под контролем депутатов. Поэтому э, депутатский корпус – это такая важная некая единица в структуре управления муниципалитета. То есть, если администрация лица главы, они должны исполнить все те решения, которые приняты депутатскому корпусу. Понятно. Ну, время есть у нас еще подумать, есть, чтобы да. 11 числа прийти на выборы и проголосовать. Да, конечно же. Владимир Петрович и уважаемые радиослушатели, наше время в эфире подошло к концу. Валерий спасибо вам за интересный Ой, хороший спасибо разговор. Спасибо вам. Хорошего настроения. США лето. Набирайте сил. Всем хорошего отдыха. Потому что у нас не так много солнечных дней. Они сегодня есть. Поэтому да. надо от этого получить удовольствие. У нас есть где отдохнуть. У кого есть возможность куда-то поехать. Страна большая. Возможностей много. Поэтому всем здоровья и хорошего лета. Спасибо. До свидания. До свидания.